Треботехнический состав «Актив плюс дизель» предназначен для обработки дизельных двигателей с пробегом автомобиля более 50 тысяч километров. В это время дизельный двигатель, как правило, уже достаточно изношен. чаще всего из-за проблем с топливной аппаратурой при низком качестве нашего дизельного топлива. Треботехнический состав и его активные компоненты, попадая в зону трения, создают условия, при которых создается защитная структура. Это надежный, прочный слой. Кроме того, он высокопористый хорошо держит масло. Благодаря этому увеличивается компрессия, восстанавливается до заводских параметров, снижаются потери на трение, снижаются расход топлива, увеличивается мощность. Все это позволяет увеличить ресурс двигателя как минимум в два раза. Сегодня наш пациент Opel Meriva с дизельным мотором. Он прошел чуть меньше 100 тысяч километров. И ему самое время сделать профилактические процедуры с помощью трибосостава «Актив плюс дизель» для автомобилей, которые проехали больше 50 тысяч километров. Все как обычно. Мы прогрели мотор до рабочей температуры. И сейчас будем заливать состав, делать первую обработку в маслозаливную горловину. Открываем упаковку. Флакон с составом. 100 миллилитров. Здесь же мы видим инструкцию по обработке. Здесь все подробно расписано, что и как делать. Поэтому обработка доступна любому уважающему себя автомобилисту. На дне флакона мы видим осадок, это и есть активный минерал, основной рабочий элемент трипосостава протек Актив плюс дизель. И сейчас мы его должны тщательно размешать. Но вот мы видим, что осадок распределился по всему объему масла, это значит, что можно приступать к обработке. Со временем дизельный двигатель изнашивается, это ни для кого не секрет. Изнашиваются трущиеся пары, меняется их геометрия. Наш трибосостав удерживает масло на трущихся парах, которые создают тот самый масляный клин, препятствующий износу деталей. Трибосостав «Актив Дизель Плюс» предназначен для обработки дизельных двигателей с пробегом более 50 тысяч и с заправочной емкостью до 7 литров масла. Обрабатывается весь двигатель в комплексе, как ЦПГ, Центрально-поршневая группа. Уплотняются зазоры, повышается и выравнивается компрессия, что приводит к экономии топлива. Повышается мощность двигателя. Обработка производится в три этапа. Первый этап заливается в рабочее масло за 1000 километров до замены. Через 1000 вы меняете масло, маслофильтр. Второй этап заливается в новое масло. Пробег до следующей замены масла. Пробежали свой штатный пробег, заменили маслофильтр, и третий этап заливается в следующее новое масло. Все, в принципе, обработка закончена. Весь двигатель в комплексе восстанавливается до номинальных заводских значений. Это отодвигает капитальный ремонт, это экономит ваш бюджет, экономит ваши средства. Супротек добавь жизни.